Рассказывать об истории и достижениях Института управления экономики и финансов КФУ можно очень долго. Его не зря называют престижнейшим институтом Казанского федерального. К тому же он является одним из ведущих российских центров экономической науки. И именно там каждый получает высшее экономическое образование международного уровня. Начинающие специалисты готовы эффективно решать сложнейшие задачи менеджмента, финансов, кредита, бухучета и аудита. Не только на словах, но и на деле. Но Наш институт имеет... Я считаю свою изюминку, потому что готовя специалистов по территориальному управлению, мы занимаемся и географией, в том числе эконом географии тоже у нас присутствует, и также природопользование, и водопользование, а также ландшафтный дизайн. То есть вот эти вещи, которые развивают территорию. А то, что касается последнего, вы видите, как много уделяется в развитии городов, теме парков, садов и водоохранных зон. То есть это все как бы тоже готовится у нас. В институте студенты ведут научно-исследовательскую работу по фундаментальным направлениям и проблемам рыночной экономики. Важно и то, что результаты их исследований находят применение в экономике и в практической жизни. Однако пополнить ряды будущих экономистов и бухгалтеров республики не так просто, как хотелось бы. Институт всегда отличался большим конкурсом. Поступить сюда смогут сильнейшие из сильнейших. Даже я, когда поступал в 1981 году, это было непросто. Конкурс всегда был э, достаточно высокий. И я думаю, что сокращение бюджетных мест э, в этом году также э, повысит конкурс. Э, Но ну, по бакалавриату я хочу сказать то, что всех интересует. 25 бюджетных мест на экономике, 25 бюджетных мест на менеджменте, 25 бюджетных мест на госмуниципальном управлении. Есть 20 мест на географии и 20 мест на э, природопользовании, на природопользовании. В общем-то, вот такие места. Уже давно не секрет, что поступить и выучиться на экономиста нелегко, но это того стоит. Специалисты в этой области по-прежнему остаются востребованными не только в России, но и во всем мире. Бухгалтеров хороших как не хватало, так и не хватает сейчас – то есть профессионал востребован везде. Вопросы трудоустройства решаются самими ребятами. Конечно, того, той системы распределения, которая была в советские времена, она отсутствует. Но все ребята у нас находят э, работу. И если человек не находит работу сразу после выпуска, это не говорит, что его не берут. Он просто, зная себе цену, подыскивает место. А особенно ребята со знанием английского языка, они... Очень много наших выпускников работает в зарубежных, в зарубежных представительствах, как Туики, Кока-Кола. Но это не значит, что они там на кассах. Они не на кассах сидят, они работают именно в аналитических управлениях, в менеджерском составе. Сдать ЕГЭ на высокие баллы ⁇ это только начало сложнейшего профессионального пути. Будущему экономисту придется много работать с большим количеством информации, развивать экономическую память, научиться грамотно излагать мысли и доказывать свою точку зрения. Безусловно, обучаться в институте Управления Управление экономики и финансов КФУ – дело не из простых. Это образование значимо в обществе. И спорить с этим, конечно, не приходится. Аделия Мухаммедшина, Ильшат Хусаенов, Универньюз.